такие друзья мои, знакомые, которые наши, эмигранты, там живут. Я просто иногда проверяю как бы, то, что пишет наши прессы, и что на самом деле происходит, они рассказывают мне что-то. Вот он мне такую интересную вещь сообщил, что ну, живет в как бы деревушка патриархальной, там велосипед, главный транспорт. Но На велосипеде он может доехать до электрички, до метро, ну, ездит в Берлин то потом по делам своим. Вот и он говорит, я, как называется, планшет там, или ридер, да, а, ну, книга полторы тысячи книг скачал, говорит, в метро ехать долго, я да, читаю разные книги. И что интересно, говорит, очень многие немцы тоже читают книги. И меня спрашивают, а как у нас сейчас читают? Когда-то в московском метро, тем и там что практически все пассажиры стоя сидя, и сидели читали. Нас называли самой читающей страной в мире. Я им ответил, ни в московском, ни в казанском метро сейчас никто ни черта уже не читает. Ну, молодежь просто провода в ушах, там какая-то музыка звучит. Ну, в лучшем случае читаем рекламу или смотрим монитор рекламы в огонах метро. Но мы действительно перестали читать в метро. Вот такой интересный и, в общем печальный факт. А с другой стороны, говорят, читать-то сейчас нечего. Современная литература, там тут плеваться, и никому это не интересно. Но что-то вообще такое случилось. Вот, Самая читающая страна перестала быть самой читающей. Что-то тут уж с этим надо делать. Потому что, как кто сказал, человек, который читает книги, всегда будет править теми, кто смотрит только телевизор. Вот у нас сравнительно недавно произошла такая метаморфоза, которая сейчас как-то успокоились, мы привыкли к ней. Ну, это когда милицию переименовали в полицию. Я не знаю, люди моего поколения, чувствую, большинство людей у нас так называются. Милиционеры, милиция, обращаются товарищ милиционер. Тем более, не так уж часто, слава богу, нам приходится обращаться к услугам милиции. Ну сами полицейские называются полицейскими, они же люди служа служащие, у них на дверце машина написана «полиция». Вот. И вот тут такой забавный факт. Ну, строго говоря, действительно, вот полиция для вот правоохранительных органов, сильно более правильное название. Это слово «полис», «город», то есть люди, которые охраняют порядок в городе. Но у нас это связано с царской полицией, тем более с полицаем отечественной войны предателями, да? И поэтому, значит, как-то вот у нас народ это не принял, а милиции, как говорится, Доронов, там милые лица. Это слово «милитари», военное формирование. Вот, кстати, вот те, кто сейчас ополченцы вот, Донецка, Луганска, вот их правильно называть милицией. Это такое народное ополчение для войны, для защиты своей территории, может быть, там для освобождения. А в Соединенных Штатах во время Гражданской войны были такие люди, назывались милитмен, «человек минуты». Такая тоже народная милиция была. То есть он так фермер, вроде пашет землю, и вдруг по свистку, у него дома ружье, военная форма даже. Он одевается, бежит на сборный пункт и получает же боеготовые подразделения, которое идет воевать там с южанами или с северянами. Минитмен, человек минуту. В минуту собирается идет воевать. У даже стратегическая ракета, на частном вооружении стоит, так называется Минитмен, человек минуты. Ну просто идите Грозлов. Вот как-то полиция в России не приживается. Как не приживается, впрочем, и капитализм. Вот когда мы говорим о человеческом общении, о актах общения, это не просто вот передача слов, там, разговор или важные жесты, какое-то невербальное поведение. Но дело в том, что существует три типа общения. Первый из них называется императивное общение, императив. То есть там ваш собеседник или ну, партнер воспринимается ну, как объект воздействия. Он не субъект, он объект воздействия. Императивное общение, вот ну, как в армии, может да? просто приказ. И он не обсуждается. Иди там, делай так, делай так. В школе очень часто у нас такое императивное общение. Встали, сели, открыли тетради и так далее. И так далее. Ну где-то просто неизбежно, там где люди носят погоны, где-то может это лишнее. Второй тип общения – это манипуляция. Ну я вот спрашиваю молодежь, вы никто не читал, какие интересные довольно книги были, 30-х годов. Дейл Карнеги, ну, такой, ну, как сказать, ученый отчасти, оратор там, такой психолог. У него книги такие, как завоевывать, ну, друзей, да, как правильно обращаться с людьми там, ну, и так далее, как выступать публично. тогда знаем манипуляции. Он там советует, скажем, чаще называйте имя человека, с которым вы разговариваете. Да? Обязательно. Да? Вот человек любит это. Да? Говорить о том, что человеку интересно, темы какие, да? что его затрагивает, о его семье там, может, и так далее. Да? Для чего? Чтобы он подписал какую-то бумагу для вас, да? чтобы он выполнил какую-то вашу просьбу. Так далее. Вот это манипуляция. Это воздействие на партнера для достижения скрытых намерений. Ну даже манипуляция, скажем, представьте, студенты стоят, вот ставят экзамен, ну кто-то сдает, кто-то в коридоре ждет своей очереди, и вот такой вопрос может прозвучать, ты все выучил. Ну зачем студенту Х знать, что там студент Y выучил? Нет. Его интересует только своя личная оценка. Это манипуляция. То есть по правилам игры тот должен ответить, ой, знаешь, наверное, ничего не выучил, ничего не знаю. То есть вопрос, что ты выучил, тайный смысл его какой? Успокой меня, скажи, что не один такой дурак. Скажи, что тоже двоечник, мне будет легче. А он так гадко говорит. Да, да, все, выучил, сейчас опять задам, Убьет просто человек, убивает. Нельзя так. Вот. А самый, может быть, ценный и очень редкостный тип общения у человека это диалог. Учебники русского языка, диалог это разговор двух или более лиц. Да? Вот так послушать люди двое или более разговаривают, а там элементарные манипуляции. Да? Или тем более просто императивное общение. А диалог это не просто разговор двух-трех человек. Он требует еще нескольких таких условий. Первое это настроен состояния собеседника. То есть вы не пробовали попасть, не дай бог, в купе поезда с общительным человеком? Это патологическое качество, он общается, общается, болтает, надоел уже, вы в туалет убегаете, в коридор. Человек ком коммуникабельный, он понимает, что вы не такой общительный, и он снизит там да? настроен состояние. И Или человек приходит в больницу, родственник, к операции готовится, он такой мордастый, смороз, говорит, да ладно, брось, я узнавал там смертность 3% всего, молодец, успокоил. Может, надо и поныть вместе, вздыхать, настроиться на состояние да? Второй партнер воспринимается как равный. Там никаких нет рангов, погон и так далее. Да? Скажем, студенты-профессор могут обсуждать какую-то интересную курсовую работу, но все-таки у них есть ранги. Профессор будет ставить оценку. А вечером они встречаются в клубе аквариумных рыбок. Оба любители рыбок. И тут уже нет никаких рангов, они равны. Обсуждают карася какого-нибудь. Потом безоценочное восприятие партнера. Примерно как вот люди к своим детям относятся. Ругают их, прочее, упрекают, прочее. Но ну, это же дети все равно же свои. То предложишь, Мария Ивановна, у тебя дочка посуду, говоришь, Линица быть, давай я ее придушу, а ты новую сделаешь. То «Да как, это что вы такое говорить? То есть это вот нормальное отношение. Да? Потом такое вещь, как вот содержание диалога не догмы, а проблемы. В этом мире много проблем, но и не так уж их много. И когда вот их нет для обсуждения, люди начинают обсуждать догмы. Вот разговор о погоде типичная вещь что-то лето какое-то в этом году неудачное, да, дожди, июль вроде еще, еще дожди идут, Я говорю, говорит, ну ничего, наладится, да, наладится, вот, потом зима будет, да, зима будет, потом травка затемнеет, ну масса интересной информации. На светских приемах-то пустая болтовня просто, чтобы поддержать разговор. И еще, думаю, персонификация, разговор от себя, не от маски, не от роли, которая играет, я вот такой есть, я вот так говорю. И вот, заметьте, опять таких условий, и вспомните, а часто ли бывает, когда все пять совпадают. Даже в семье там в основном идет манипуляция, там надо играть роли строгого отца, послушного сына и так далее. Поэтому вот, очень, очень редко, ну, с лучшим другом, там, не знаю, другие ситуации бывают, и вот можно не играть роли, быть собой, и вот тогда значит, диалог. И диалог – это отдых от манипуляций. На работе манипулируем, телевидение, манипулирует, реклама, манипулирует. Если вы, такая у вас работа, надо снять ее как спецодежду, от манипуляцию оставить на работе в шкафу и уйти куда-то в диалог, отдохнуть там. Или уж хотя бы побыть в одиночестве. Минимум час. И вот тогда голова очищается, Потому что манипулятор становится тоже жертвой манипуляции. Это тоже опасно. Это как рабочий инструмент, но не целыми сутками. Ну, желаю вам в этом успехов. Был в Соединенных Штатах Америки в свое время такой интересный социальный психолог Стэнли Милграм. Его книги переводились у нас, эксперимент социальной психологии, очень интересная монография. И мы даже попробовали со студентами нашими, психологами, что-то повторять, сравнивать. Вот. Ну, один эксперимент, который мы в Казани не ставили, но он очень интересный. А, вот, то есть по условиям эксперимента человек должен войти ну, в трамвай или вагон метро, подойти к человеку, который сидит на сиденье, и ничего не объясняя, и сказать, уступите мне место. И все. Не объясняя. Вот. И вот сначала, что прежде чем реально это сделать, Билграмм с своими студентами, аспирантами ну, решили обсудить, вот, на ваш взгляд, какой процент людей ну, от неожиданности, от испуга ну, встанет и уступит. И они ну, в среднем посчитали ну, процентов 14-15. Потом пошли реально в трамвае, это стали делать. Милграм говорит, я же тоже был это показать пример. Так я, говорит, 40 минут стоял, настраивался, прежде чем решился платить человеку и сказал, уступите мне место. Так оказалось реально, 75% людей встают и уступают место. Не спрашиваю, почему. Вот. Но опять же подчеркиваю, как пишут в рекламе, не повторять в домашних условиях это опасно. Мы этого не делали в Казани. И реакцию наших людей мы не знаем. Американцы 75% людей вставали. У нас могут и в ухо заехать, мало ли что. А вот другой эксперимент мы действительно повторяли на улице Баумера. Вот представьте себя, что ну, дом печати, допустим, на Баумене, там ну, мерная база, фонарные столбы между двумя столбами, в середине встает студент и вот смотрит вверх, поднял голову, смотрит на верхний этаж этого дома. Ничего не шевелять, ровно одну минуту. Остальные прячутся вокруг, ну, секундомер, и вот в течение минут одни записывают, сколько прошло налево, сколько прошло направо, и третьи записывают, сколько людей тоже посмотрели туда, куда он смотрит. Ну, улица многолюдная, там обычно на одного человека даже не реагируют, не замечают его. Потом в два студента встают, тоже смотрят наверх, и тоже одну минуту. Потом три, четыре, пять. Вот ну, после пяти студентов, студентская группа уже стоит, и больше, ну, все более количество людей тоже останавливаются или просто на ходу смотрят, куда не уставились. Ну, это ладно, мы почитали цифры. А потом математическая обработка по критерию хи-квадрат появилась, получилось, что достоверный результат. Наши люди менее охотно вот, смотрят туда или привыкают к этой толпе. Американцы более охотно. Они действительно индивидуалисты, им так не хватает, может, общения. Один умный журналист написал, говорит, почему американцы любят бейсбол. Для них это шанс побывать на стадионе, вместе поорать, побыть в каком-то коллективе, в обществе, и это их поэтому интересует. Наши люди, ну, не на порядок, но достаточно меньшие, наверное, такой разницы, не очень реагируют на толпу, на какие-то прикосновения, там, на быть как все, как ни странно, хотя нас в этом упрекают. То есть вот такие интересные выводы из экспериментов Стэнли Милграмма. Есть такой информационный, что ли, предел, информационно-психологический, три месяца, вот сезон года, да, январь, февраль, март, зима, лето, осень, а, то есть в котором вот какой-то информационный всплеск или события, ну, интересно людям, да, по параболе так нарастает и снижается. Есть такой график растягивается, будет такую плату, это значит, что он искусственно поддерживает какую-то политическую вещь, ну, даже можете представить себе, вот, скажем, события на Украине. Ну, надоело, действительно, да, обычному обывателю, не очень интересуется, да? Че, а другому уже писать что-ли нечего, да? скорее бы что там что-то случилось, вот, надоело да, событие. А вот дефолт 98 -го года, 90 дней берелся, 3 месяца, Югославские бомбежки, 3 месяца, 11 не, недель длились. Вот. Ну и так же самое в рекламе, да? вот, скажем, если какой-то билборд на улице стоит больше трех месяцев, его просто не видит уже, ну, как дерево, как элемент пейзажа. То есть вот такая закономерность есть. Да? Но однажды я заметил, это тоже было где-то в вот год, в те времена, а дефолт и была там ну, деноминация рублей. Когда деньги считали в миллионах, зарплата была в миллионах, да, и потом три нуля отчик рыжили, и сейчас мы в современных тысячах, как год вот, считаем деньги и так далее. Так вот я заметил, уже не три месяца, а в течение года люди говорили, что я получаю там 5 миллионов рублей. Не хотелось терять статус миллионеров. Этот закономерность один раз так нарушилась. Интересно. Есть в науке, ну, в биологии, в экологии такое понятие, термин «сукцессия». То есть восстановление биоценоза или смена биоценозов на одной площадке. То есть вот вроде дерево есть дерево, да, но оказывается у них тоже есть что-то вроде разума, что ли, получается. Такое довольно страшноватое или жутковатое впечатление. Вот растет еловый лес, да, его весь вырубили. Ну, вроде есть там семена, шишки в лесу, ну, в земле, они должны прорастать. Нет, они несколько лет не прорастают. Они знают, что солнце, мороз сожжет сходы. И на этом месте начинает бурно расти травы, бурьян всякий, он создает некую теневую такую среду. И вот там начинают проклевываться, растут, лиственный лес, мелкие деревья. И вот когда они уже вырастут, вот тогда шишки получают некую команду и начинают расти уже ели. Они быстро вырастают, ну, сравнительно быстро, конечно, заглушают всю эту растительность, и получается, устанавливается новый еловый бор, каким он был исходно, его предшественник. Вот что-то такое в обществе тоже происходит и сейчас. Вот сейчас еще, еще не кончилось время такого бурьяна, потому что вырубили всю нашу страну, и спрашиваю нашего согласия. И вот бурьян, всякие Ксюша-Собчак там и что-то подобное, другая уже молодежь появилась, да, вот из нынешних студентов мы еще вырастем в лес, но до еловых шишек еще далеко, может сравнительно далеко, но они тоже вырастут, они постановят все, что нужно, но на новом этапе развития будет их уже лучше, чем мы когда-то пробовали. Но ненадолго весь этот ерунда, пардак, тем более же очень заметно, как он все-таки начинает исчезать, появляется стиль новое, вполне серьезное, интересное поколение, а будет еще лучше. До свидания.